Ты уже покупаешь толчонок, Горик? Конечно, вы мне когда да? Не-не, приветствую тебя. Здарова. Чего звонил-то, все не можешь позвониться? Да я это... Вчера меня вечером осенила мысль, просто почему меня окружают одни идиоты, потому что... Ну, не так. Там мысль была, вчера вечером меня ёбнуло, почему они такие ёбнутые, потому что они себя окружили такими же ёбнутыми. Кто? Ну, блять, э условно. Людишки, Идиоты, я понял, спасибо. Лю людишки, да. Вот. А -а -а. Живую идиоту тоже передавай. А -а -а -а. Ну, он как бы на связи. Я слышу, слышу. Понял, да, мы идиоты. <смех> не, не не он немножко. Это, а, он э получше идиот, да, чем я. Наползый, <смех> идиот, да. Не, фишка, фишка в том, что меня вчера ебнуло, я такой, блядь, а почему они такие все ебнутые, блядь? А, потому что вокруг них все такие же они окружили себя такими же ебанутыми. Там есть два монолога зарубежных, и ну, то есть один зарубежного, другой российского комика, они как бы ну окрыляют эту мысль, то есть условно многие люди, ну это под многих можно подписать, почему они блять вот так вот себя ведут, ну потому что они блять ебанутые, а почему они не могут в это, а почему они в моих глазах кажутся ну блять ебанутыми Потому что они в своих кругах кажутся нормальными, потому что их круг, блядь, вот именно вот им дает э, понимание, что они нормальные. Вот типа такого. А <соторит> <соторит> хотел что хотел-то? Это же мне сказать? Ну вот, вчера, вчера, да. А сегодня просто разъел, уже не хочешь? Нет, сегодня на А набор... что, а по нему слышно, что он трезвый, блядь? <соторит> <соторит> <соторит> я, а что, не что ли, все время... Когда он мне звонил, блядь, я сразу понял, что что-то не то, нахуй. Не, наоборот, я вчера тебе звонил трезвый, а сегодня уже в это... Устал. Сегодня уже устал. Чат-рулетка его подвыкнула. Там, прикинь, прикольно в чат-рулетке. Даже я охуевал. Да. Тема такой не в курсе, он мне иногда переводит эту украинскую мову. Трошечки. Трошечки переводит. Мы это, прикалываемся, угораем, в вот. это, такая хуйня, это, вот. ну, на улицу выходить мне, б... Блять, я слишком рано начал, по-моему, я уже, в это, В 9 был заряженный, а в 10 уже начал заливаться, и сейчас скоро 0,5. Я-то вчера до 10 шейдер только ремонтировал. 1 часов домой пошел, да не доделал. Любишь, любишь, любишь эту работу. Да, А, что, мне да будет это EBS? Да? Ну тогда. За 7 смен 25 это нормально? Это ну, судя по тому, чем он занимается. Ау, за какая-то долгая. Просто ему-то похуй видишь. Он, он на меня надеется, что я отвечу на этот вопрос. Ну тогда за 7 смен. Весь день, который я пришел на 3 часа, что там подварил, мне смену поставить. Так что то было, что ли? Как подработка, я считаю, ну, это очень хорошо. Это заебись, конечно, это заебись бесспорно. Просто как-то это должно быть постоянно. Ты мне курить-то, блядь, оставишь и ты будешь голову ебать. Блять, а не, меня немного отвлек, Егор все весь бучок скурил, нахуй. А вот так вот. А ты что, курить не бросил еще, что ли? Я? Да. А я что, собирался бросать, что Да, я, я так уже бросил 7 лет, как? По твоему телосложению видно, а по моему телосложению, по моему телосложению видно, что я бросил, блядь. Ахуй на это. Я бросил, у меня сразу пятерик, потом еще пятерик, потом еще десятка прилетела, блядь. Мне даже не наглониться эти самые, блядь. Шнурки не завязать, нихуя теперь. Ебать мой хуй. Так что, да. Железную ложку для обуви купи такую, полметровую. Еще, Еще, эта ложка будет мне шнурки завязывать? Нет, ты их завяжи. Я так всегда один раз шнурки завязал, и да, нахуй. А, я так не могу. Да я что? так затягиваю батушу, чтобы башмаки не слетели. Ага, да. Чтобы башмаки не слетели, надо не суетиться, ёпта. Я так не могу, я все время суетюсь. Тороплюсь, ну, что-то надо. Тоже, но, блядь, башмаки не слетают. У, меня лыж... Бишь, у, тебя, у тебя ложка есть, у меня нету. У меня лыжа большая. Да что ты с такой волосом Чего? Стахурлова то прессунула, отжал бабки-то. Че, да не хочет мне пока отдавать. Говорит, нету пиздец. Он вчера приезжал, я что это делал. Он говорит, бабу, он мне принесли. Не, блядь, Саня, пока нету нихуя. Олега нихуя не платит. Этот самый, Всё блядь. Всё на Саню уходит, ёпта. Всё на тебя ушло, да, вот. Так, да-да-да-да. Хули, тебе тебе хорошо платят, ему не платят, блять, поэтому он тебе не может отдать, потому что. Тогда. Потому что мы не платим. Да. Ну так, блядь, ч, нормальное тело. <laughs> Все честно. <laughs> Все честно даю. <блядь. laughs> да, блядь. Маленькая, а железкой... давайте, мужики. Чего? Чего? А с железкой-то чего, ты туда тоже ездишь, да? да? Вот я поехал, я вообще поездка. У меня в три пятнадцать явка. нормально, что, и там, и там вообще заебись. Семья, блядь, наверное, заебись. Бля, кстати, Саня, не помнишь в это, я тут в каком-то алкообзоре пизданул, что в, это, в русской валюте спирт экстра, один Че? из немногих, помнишь, нет, там действительно спирт экстра, или я пропизделся, Вырезать? я откуда я знаю, что я что, читаю, что я Читаю, нахуй. Читать? Скажи, Саня, читать, я книги читаю, блядь, а то, что Конечно. надо, я пью Да, да, правильно. Я какая-то еще читать. Мне нравится, я пью и все. Мне нравится пиво и русская валюта, особенно вс вместе. Красавчик. Красавчик. Да, красавчик. Лайка, мужики, давайте, типа, я... давай, давай, погнали, а, -а, а. Кошмарнем ещ хохлов. Заебал, ч. Ты и так там троешь, нахуй,